говорю, пошли по-хорошему ну, в другое помещение, а то ну, я, я тебя застрелю. Она говорит, нет, никуда я не пойду, На что я снял с предохранителя и произвел выстрел с АКСа. Куда в ты? нее ну, в районе в височной части. Я тебя Здесь Покажите, куда вы дальше понесли друг женщин. Вот это Налез, и полевой выстрел в голову вынесли сюда. Из какого оружия вы производили выстрел? Еще раз. Грес. Грес. Грес. Грес. Грес. Грес. Грес. Грес. Грес. Драко, подтверждайте, а же... да Что? Да? Да. Пришел два парня, на остановиться. Они не хотели останавливаться, а потом остановились. Я спросил одного из них Поляныса, три раза. Он он не ответил мне, и второй, я его застрелил. Второй на отзыв больница ответил хлеб. Я его отпустил. Как вы производили выстрел? В вот очереди. Сколько раз? Один раз. Один раз. Короткая очередь. Короткая очередь. Сколько Короткая. вылетело патронов? Три, Три патрона. Три патрона. Какие у него были видимые повреждения? низ ведра, верх ведра и чуть выше.